ребят всем привет задувает наверное Кхе, ветер все-таки решил я еще сходить на огород хотя обещал что пойду по колчаковским местам потому что сегодня посидел подумал скоро уже начнут пахать огороды то есть под посадку картошки и жалко будет что я смогу на них попасть только осенью после картошки так что пока у меня есть возможность я все-таки решил вот видно там видно да? видно вот эти огороды потом я уже ходил и вот эти вот короткие огороды хочу сегодня обойти посмотреть что в них есть но я думаю что будут потому что говорю жалко будет если я не успею <coughs> до того как спашут сходить на них еще то придется это ждать до осени только после картофеля после того как выкопают оставайтесь на канале не переключайтесь кто не подписан, как я обычно говорю, подписывайтесь. Не забывайте ставить пальцы вверх. Погнали. Почти наверху лежала, даже сухая. Здесь мокрая, здесь сухая. Такая канина, такую я еще не находил. Большая, здоровая, прям с какими-то сердечками. Здоровая канинка. Только зашел вот в самый край. Сейчас пройдем короткий огород, потом пойдем на тот, где я ходил. Там еще два ряда у меня осталось. И я думаю, сегодня будет опять много находок. Подковы я собрал в прошлом видео, если видели. Я их собрал, унес, положил в свою гаретовскую сумку. Они у меня там лежат. Мало ли, может, и это. Мое суеверие подтвердится. Ну все, будем искать дальше. Что это? Ну, что-то это что-то. <смех> что что-то, что-то. Так, как бы мне положить? Короче, вот так вот. Какая-то птица в круге. Что за птица непонятно. Чего это не О, ветер дует. Ветер этот заколебал уже. Вот здесь вот как будто она на что-то одевалась. Может в ней что-то было. Вставлялось вот сюда вовнутрь. Здесь вот такая птица. Интересная какая-то штучка. Может кто знает, пишите в комментариях. Идем дальше. Сигнал хотел уже выкапывать. Лопату воткнул. Смотрю, сверху лежит. Канина. Сухая. Прям сверху лежала. Но это обычная находка в наших краях здесь просто много вообще прям куча если бы говорю я музей не сдал те что у меня были у меня общественно уже было килограмма 3 меди <свистит> одной кониной ну реально их здесь прям до хрена. вот так вот короче нашел я что-то это что-то выглядит вот так и что-то мне подсказывает, что это серебро Края блестят Сейчас я отвернусь как-нибудь, чтобы Да, это 10 копеек Ах, нравится мне уже Тысяча Блин, хоть увеличительности, стекло Ну там вам видно это явно, а мне не видно Серебрулечка Ништяк Пальцы вверх Круто Потом сам посмотрю что это серебрулька Ну царская Не, не белончик Не советский Ну вот Почти в конце огорода Эх Хорошо Подошел я к дому забора денежки валяются прямо на земле и копать не надо сухая душка да вот такая друленькая николай первый просто четкая и вот здесь сразу выкопил. трешечку советскую тоже лежала прям не глубоко Трюльничек. Трешечка и двоечка. Погодка восстанавливается. Когда солнце закрывается, ветер начинается. Но вот сейчас вроде ничего поддувает, но не сильно. А у меня вот такая находка. Опс. Кресечек, лепесток. Детский. Офигенный сохран Прям супер сохран Приятная находка Люблю такие вещи находить Я уже такой находил Но у него не такой сохранчик Он там весь такой залипший А этот прям четкий Так, не хотел копать сигнал, но я же говорил, что я сейчас в этом сезоне буду копать все сигналы. И думаю дай копну 15 копеек рамочник советская. Но булькает вообще с какими-то рывками прям хрюкает. Сигнал такой рваный, короче. Я такие не люблю сигналы. Ну вот, пожалуйста, монетка. <служивать> <связать> вот следом еще одна. Тоже рамочник. Но уже двадцатка. Там пятнашка, здесь двадцать, по-моему. Да, двадцать. Двадцать копеек. Советики поперли. А я-то жду империю, царские мне нужны. Хорошо сегодня. Ветер теплый, хоть и поддувает. Бывает рывками, такими как начнет дуть. Но теплый копать можно. Вот такие сегодня находочки. Ну, я так скажу, что Короче, Раз, два, три Три полосы И вот сейчас третью я иду только До сих пор Но Уже достаточно мне нравится Много находок Канины дофига Не стал снимать этих э, Как их там Пряжки эти все от ремней Выкидываю, потому что нафиг они нужны Их прям много может... Ждем чего-нибудь интересного конечно хотелось бы что-нибудь прям такого монетку какую-нибудь реденькую <с> но ну, все продолжаем копать <с> а здесь картошка и кстати неплохая с прошлого года даже не замерзла охренеть ну-ка офигенская картошка -мо Офигеть, она даже не замерзла в земле А копнул, что? Вон, ложка Сигнал такой хороший был Глубоко, почти на штык Кто-то ложечку потерял Что интересно, говорю, карто... картофель даже не это Не замерз, не испортился Ложечка чайная, алюминиевая Выкидываем Вот Осталось до конца, и у меня находочка, по-моему, двушка, которую капустой называют. Да, по-моему, она. Ну что-то она прям какая-то вся ужасненькая. Не охота штаны мазать я пока не буду ее оттирать да это двушка я вижу уже. сейчас попробую оп да двушечка но все равно приятненько люблю эти сигналы 89 88 на гара это про монеточка империя ништяк Хочется оставить еще на потом, но не могу оторваться, короче, от огорода. Давайте еще походим, посмотрим. О, то, что я люблю. Ой. Сейчас потру Наши советские желтенькие. Две копеечки. Просто как бы ничего у них такого Но из земли их доставать Очень приятно Они прям красиво из земли Желтым светятся Как будто золото блин. Отличный коп сегодня Просто офигенский И вчера кстати я копал ну Это вот ролик прошлый Тоже блин Столько находок вообще прям офигенно О ветер успокоился на улице вообще кайф просто Я с собой пожрать не взял Хочется кушать Домой неохота идти Будем копать дальше Шел какой-то ключик от сейфа Старый Прям старинный ключик О какой прикольный Теперь надо шкаф искать Сейф или шкаф От чего он там был Прикольный ключ, ну вообще Прошел я третью полосу Нифига в ней нет Сейчас четвертую начал Вот самое начало И пойду сейчас опять туда Вот такой ключик Блин, ветер дует Фу. Сначала думал, что пробка какая-то А потом смотрю А это чебурашка Чебурашка, блин ну я думал, что-то пробки что ли высок, или крестик, думаю, сломанный. А это оказалось чебурашка. Алюминиевый. Советские времена. Ну, сегодня капуста накосил. Опять душечка. Сейчас фокус наведем. О, такая же, как и та. Как бы рельеф видно на ней все. Ну, у меня уже их столько этих душек. Но вот это красивенькая, даже в патине. Смотрите. Зелененькая. Вообще нормуль. Уже с обратной стороны. Да, мне это нравится. У меня как бы они все черные. А это прям зелененькая. Пусточка. аж переливается, е-мое. Круто. Ой. Отличный коп. Только жрать охота. Сейчас уже буду потихоньку закругляться. Сегодня коп прям разнообразный. Не в плане местности потому что она реально однообразная на огороде а в плане находок сейчас тоже сигнал поймал давай копать смотрю он сверху лежит вот такой крестик наверное алюминиевый я его гнуть не буду вот с Иисусом, даже Иисус распят о какой крест, Вот сейчас отвернусь от ветра красивый надо будет его помыть интересно вообще э, я слышал что кстати он старенький ушко, видите какое у него Он не это не новых не этих времен кресты можно держать у себя найденные или нельзя там если это кто знает напишите в комментариях Просто у меня, ну вот эти лепесточки, да, там, женские. И так крестики есть найдены. Говорят, что их вроде как нельзя держать у себя дома. Клевый крестик. Вообще прикольный. Ушка у него такое большое, прям припаянное. Целый прям сверху лежал. Не пришлось копать даже. Ну кто знает, скажите, можно ли кресты держать дома. Найденные я имею в виду. Чужие получается же не мой крестик. Вот такой крестик. Ищем дальше. попалась <coughs> Вчера мне попалось две подковы. То есть по одной половинке. А сегодня вот такая вот одна попалась. Подковка маленькая, прикольная. Прям счастье вокруг, но ну. <с> поделиться не с кем. Вот такая подковка маленькая. Прикольная. Будем с собой в сумочке носить Накопы. Что-то не посмотрел, сколько времени. Нашел наперсточек. Немножко мятый, но целый. Давай, фокусируйся. Вот. Вот такой наперсток. С землей внутри. Вот целенький. Мне попадались, но они были сломаны. А это целый наперсточек. Конечно, он нахер не нужен. Но все равно. Так, все, последнюю полосу иду и буду закругляться. А вот этот остаток получается, где я шел, вот, вот отсюда, вот где я стою, вот так вот, вот это я прошел, а вот это еще надо пройти, тут еще дофига ходить, так что все впереди, сейчас еще пройдусь полоску и буду закругляться уже желудок ноет жрать хочет смотрите не переключайтесь не забывайте ставить пальцы вверх еще копеечка попалась такая красивая но я же говорю вот она в земле смотрите какая клевая прям видео конечно не передает такую такой цвет монеты но она красивая приятненько прям ну. вот поэтому я люблю эти желтенькие ранние советы что они как новые постоянно выглядят в земле лежат И не портятся Что по одной полосе пойти По крайней ну На другом огороде я вон там ходил Сейчас перешел сюда и вот, пожалуйста, успех, Николай Первый, одна копейка. Конечно, она замызганная, придется поработать над ней, почистить хорошо. Но все же империя. Я уже собирался домой идти, думал, все хорош. Думаю, сейчас пойду вот так вот и выйду на улицу. Ну, попалось. Ништяк. Сейчас приду домой, посчитаю, посмотрю, сколько у меня там получилось. Вышло, короче, с огородов на улицу. И вот здесь я тоже раньше дом стоял. Ну, и думаю, металлоискатель не буду, выключать. Вот, пожалуйста, сигналчик. Опять капусточка. В хорошем сохране офигенная прям вообще, прям на улице. Сейчас положу здесь, посидел, <с> вот посмотрю. Вот эти монеты, пушки, они прям везде блин. Здесь столько много, это просто вообще. <с> Золотых бы найти или рубль хотя бы николаевский. Это было бы, да, вот так вот.